Вы же знаете, что ответственность – это очень страшная штуковина. И кто-то даже боится брать ответственность, кто-то ее перекладывает и тому подобного рода вещи. Первое, что я хочу сказать, давайте не путать ответственность жизненную и ответственность уголовную. Потому что действительно уголовная ответственность – это страшно, потому что это наказание, как правило, лишение свободы, либо какие-то еще серьезные наказания. И нам они, конечно же, не нравятся. И мы делаем все возможное для того, чтобы этого избежать. Более того, как говорил умный человек, мы не знаем большинство законов. Но при этом за нами никто не бегает в погонах, и мы их не нарушаем. То есть у нас есть внутреннее знание, как правильно, как неправильно. Наши культурные особенности для нас не являются тайной. Поэтому сегодня мы поговорим как раз-таки не про саму ответственность. Про это у меня есть видео, которое так и называется. Почему ответственным человеком быть хорошо? Представляете, это даже не страшно. А мы поговорим сегодня о видах ответственности. <coughs> Я эти виды ответственности подслушала на курсах по транзактному анализу, и мне они очень даже понравились. И иногда... Стоит все-таки оценивать, что я сейчас делаю по этим критериям. Итак, первая ответственность – это моя ответственность. И эта ответственность прекрасно на меня ложится, я с ней справляюсь. И ответственность моя в 3 года, в 10 лет, в 20, в 40, в 50, в 80, она бывает просто разная, в разном объеме, но тем не менее я с ней хорошо справляюсь. Это моя ответственность. Напомню еще, что моя ответственность часто делится по социальным ролям. «Моя ответственность, как мамы», «Моя ответственность, как жены», «Моя ответственность, как работника», «Моя ответственность, как дочери», «Моя ответственность, как пассажира автобуса» и так далее. То есть, годами у нас социальных ролей больше, и ответственность, соответственно, тоже а, разная. То есть, что значит «Моя а, ответственность в данной роли»? То есть, выполнение а, данной роли соответствующим, моим представлением возможности. да, То есть, это моя ответственность, я за это так отвечаю. Второй момент, второй вариант ответственности – это чужая ответственность. То есть, когда я беру не свою ответственность. Что такое чужая ответственность? Казалось бы, все так просто. Дело в том, что, во-первых, я беру чужую ответственность, чтобы не нести свою. Потому что я не могу две ответственности нести. И поэтому очень удобно. «А, я за тебя отвечаю, почему ты так себя ведешь и так далее. Знакомые слова, правда же? А, а вот что значит, я за тебя отвечаю? Что значит, почему ты так себя ведешь? А, почему я за тебя отвечаю? На самом деле каждый человек – это индивидуальность, и это личность. И тогда, когда я за тебя отвечаю, мне становится страшно, потому что я не знаю, как за тебя отвечать, какую я за тебя ответственность несу. Когда я говорю, в данном случае была роль матери, когда моя ответственность как матери, тогда я не за тебя отвечаю, а я за себя отвечаю. И тогда я как мать тебе расскажу какие-то вещи, что-то потребует тому подобного рода вещи. А вот когда я за тебя несу ответственность, тогда у меня возникает безумный страх воспитать что-то не то, сделать что-то не так. И это моя любимая тема. Снимите с себя медаль говномать. Итак, у каждого своя ответственность. Чужая ответственность – это тот момент, который приводит к смене роли. Что значит к смене роли? Я тебе расскажу, как тебе себя вести, чтобы мне понравиться. Это я-то расскажу, но ты-то сделаешь по-своему. Я буду заботиться о тебе, делать так, как ты хочешь. Но это же я решил, как ты хочешь и так далее. Соответственно, как только мы берем чужую ответственность, это приводит к таким эмоциям, как страх, о котором я уже говорила, и злости, потому что у меня постоянно все не получается. Это же раздражает, конечно же. А есть еще третий вид ответственности. Я же сказала, что их три. Это фантомная ответственность. Никому не надо, но мне больше всех, как я иногда шучу. То есть, за это никто не несет ответственности. Часто при слове «борьба за справедливость» можно собрать полки в России. И этим не так давно воспользовались некоторые люди. Что такое справедливость? На самом деле, мало кто себе это представляет. «Я хочу, чтобы было справедливое возмездие». Я хочу, чтобы было возмездие или чтобы оно было справедливое. А кто мы такие? Кто знает, как справедливо? И так далее. И тогда мы снова возвращаемся к самому началу разговора, когда мы говорили про уголовную ответственность. То Есть есть специально обученные люди, которые называются судьями. Именно судьи, даже не прокуроры, не следователи, никто либо еще. То есть на суде работает целая армия людей которая помогает им принимать решения. Достаточно сложная работа – осуждать. Не зря мы знаем такую поговорку – «не суди», да не судим будешь, потому что справедливость на самом деле вообще-то мало кто хочет. Ну как мало кто хочет? Мы очень не хотим справедливость по отношению к себе, но очень хотим справедливость по отношению к другим. Справедливое возмездие. Да? По отношению к себе мы хотим милости. И тогда справедливость по отношению к себе выглядит так, как я поработал на 10 тысяч, а ты мне заплати 50. Вот это будет справедливо. Да нет, это будет несправедливо. Но мне так нравится. Это про честность. Так вот, когда мы отвечаем за то, за что никто не отвечает, за мир во всем мире, за политическую обстановку в стране, за еще какие-то вещи. То есть некоторые моменты, которые вообще не в ведении человека. Почему я сразу вспоминаю уровень Бог и уровень каких-то других макроуровней? Потому что человеческим умом крайне сложно понять всю систему целиком. Нам очень сложно даже просто представить миллионы лет назад или через миллион лет. Говорить мы можем говорить, а представлять сложно. То же самое с фантомной ответственностью. Когда мы начинаем обсуждать какие-то политические моменты, какие-то мы хотим жить в мире. Желание хорошее, желание нормальное. Вопрос... Как это желание отражается на моей жизни? Если я начинаю за это нести ответственность, то в данном случае я могу нести ответственность только я, как гражданин мира. И тогда что я сделаю для того, чтобы мир... Да? А когда я несу ответственность за мир во всем мире, и при этом ты должен, ты обязан и тому подобного рода вещи, это совершенно фантомная ответственность. Никому не надо, а мне больше всех. Иногда, так не менее, фантомной ответственностью является ответственность за семью. Я очень часто спрашиваю мужчин, которые готовы нести ответственность за семью. Я говорю, это что значит? Они говорят, ну я готов деньги зарабатывать, я говорю, красиво, это я ответственный как муж. Да. А ответственность за семью, что это такое? И для людей это крайне сложное понятие. не понимают, что такое ответственность за семью. Это вот тоже тот вариант, когда семья – это некая макрокатегория. И как можно за эту семью нести ответственность? Конкретные действия не ясны. Как только мы разбиваем на э, роли, тогда все становится на свои места. <coughs> и видео, собственно говоря, про то, что как только я присутствую в жизни, я выполняю свои роли в соответствии с моими же желаниями и потребностями, то есть э, я несу ответственность э, именно как я это вижу. Э, если мне через какое-то время видится это по-другому, я могу это переделать. Угу. И плюс ко всему, у меня есть очень хороший пример про «я психолог», мы же только ленивый не знает этой фразы, да, «ты же психолог». вот И в обществе существует куча мнений по этому поводу. Мне постоянно говорят, чем я занимаюсь, постоянно рассказывают, что я должна знать, что я должна уметь. И если бы я не несла ответственности как психолог, то, наверное, как очень многие мои коллеги, я бы просто не могла работать, потому что психологи, медики – Возможно, это еще встречается в других областях, просто я знаю более узко именно эту стезю. Это люди, которые с курса работают достаточно мало человек. То есть, например, психологов заканчивает курс 100 человек, по специальности работает 2-3 человека. Иногда этого меньше. Поэтому, если мы будем слушать всех вместо себя, это действительно чревато. И мы же сами себе придумали, что ответственность – это страшно. Да, нам про это рассказали, потому что кто-то это придумал до для, для нас, а, возможно, и для нас. Очень здорово прикрываться и другими людьми, и другими фразами. Так, может быть, пора появиться в этой жизни и нести собственную ответственностью. А как там оно в Библии? По силам вашим, да, дано, говорит, будет, да, что-то как-то около этого. Поэтому с вашей ответственностью вы прекрасно справляетесь.